Слабые заклинатели. Ой! Недоумки ближнего боя. Ой! Неподвижные танки. Ой! Я! Я чертовски крутой! Впервые, сыграв в ДНД, я осознал, что я слишком крут для заполнения специальной роли. Но это было потому, что я еще не осознал, что есть только один способ играть правильно. С мечом в одной руке и арфой в другой. Крича мое величие с высоты крыш. Укладывая сучики, убивая ведьм. Или наоборот, укладывая ведьмы, убивая сучек. Честно, не могу вспомнить. Я был сильно занят, поддерживая местную таверну, чтобы хранителю было чем заняться. Добро пожаловать в дерьмовый гайд по ДНД. Иметь перк мастер на все руки и быть мастером ни в чем все еще лучше, чем быть Гудини с одним фокусом, который прячется весь остальной бой, потому что ему не хватает классовых способностей и ячеек. Если бы меч и щит были классом в РПГ, получился бы бар. Тот, кто может делать все и делать всех. Ты можешь колдовать, знать кучу навыков, помогать союзникам, ранить врагов, ранить союзников, помогать врагам, поднимать толпу, принижать толпу и самое главное заваливать драконов. Это самый универсальный класс и разные архетипы позволяют заполнить буквально любую роль. А что вам еще надо? Нужен урон? Школа мечей? Нужен танк? Коллеги? доблести хочешь сделать разбойников бесполезными шарага шепота. нужно научиться играть и быть лучше университ заткнись и слушай твой самый важный трюк вдохновения барда по сути милюзга мутант из фильма про папура самаху и такой же неправильный в плане игрового баланса будучи ходячим излучением чистой крутости ты позволяешь кому угодно вдобавок их броску плюснуть до 6 и почти к любой проверке. думаю что тот немощный маг не пройдет испытание на выносливость против яда воин должен нанести добивающий урон по врагу с большим классом брони Вдохновленно! твой колледж сказал что горячая штучка только что зашла таверну и ты нужен ему чтобы уговорить громилу пропустить его внутрь и может вытащить больше чем рассчитывалось по пути назад ради тебя тебе лучше дважды проверить и убедиться что он вдохновлен а знаешь что забей на кореша ты можешь сделать это сам имея перки мастер на все руки и компетентность позволяют твоим худшим навыкам стать хорошими а те что были хорошими стать невероятно крутыми ничто тебя не остановит ну разве что красивая личка. играя в ДНД, ты автоматом подписываешь негласный договор который обязует тебя создавать персонажей из чистых стереотипов типов того класса который ты выбрал все знают что ты должен следовать договору или мэтт мерсер проберется тебе в дом и будет кидать в тебя рулетики из дальнего угла твоей комнаты. Не. Все маги умники-задроты, все разбойники-клептоманы. А барды просто сексуальные девианты по похотливому принуждению. И это просто правило, не я их делаю. И естественно отличительная черта барда это его художественная интерпретация в его деяниях. Но люди считают, что это только связано с музыкой. И это все потому, что их мозги выглядят так, пока мои выглядят так. Они могут петь, танцевать, красить-карцевать, милую картинку на грязи рисовать. кучу возможностей для продвижения по полю боя, не знаю, поражение. Теперь ты знаешь, как играть бардом. Большое пожалуйста.